Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка еще одного заказа по 16 каталогу. Много интересного. Итак, поехали. Здесь очень много всего по купону. Сейчас объясню почему. Давайте начнем с порошка Гринли. Давно его не брала, решила обновить впечатление. Он нравится мне, он действительно хорошо стирает. Надо сравнить. Потому что у нас, как показал тест, очень жесткая вода. Все взяла по купонам, порошки вышли мне дешево. У меня было несколько купонов 60-65%. их как раз я потратила на порошки, 246 рублей вышел Гринли, обычно 233 рубля. Остальные купоны не очень выгодны, с учетом того, что в каталоге дешевле. да. Но я все равно применяла купоны. Почему? Баллы. То есть, смотрите, если товар, грубо говоря, 177 рублей стоит а со скидкой консультанта по каталогу, за него дается где-то 0,8 баллов. Акционный товар, он, как правило, у него сниженный балл. Да? Если я применяю купон, товар этот пусть стоит дороже немного, там 190-200 рублей, но за него дается 2,3-2,5 балла. То есть, понимаете, я потратила меньше денег, выполнив необходимый объем баллов. Кто зарабатывает в Эберлик, тот понимает сейчас, о чем я говорю. Так, Гринли я взяла в артикуле. Где что-то у Гринли артикул Ты я уже забыла. Господи. Вот он, 118,91. Для светлых тканей, для белых светлых тканей. Я им все стираю. Одни в том числе, он вот так у нас в пакетике. И здесь к нему есть мерная ложечка тоже экоформата. Но я ее выкидываю сразу и использую. Ложку от обычного порошка куберли. Будем пользоваться. Порошков набрала. Так, где как раз у нас простой? Да, и вот простой. Альпийский луга. Один из моих любимых порошков. Артикул. Тоже затерялся почему-то. Вот там 322. Пока еще Мейден in Germany, пишет. пишут. Сделано в Германии. Все-таки, наверное, логистику наладили. Здесь 800 грамм. Он гипоаллергенный. Он классный. У него приятная душка. Есть и без одушки, кого интересует да, такие же порошки. Все отстирывает, гранулированный, подходит астматикам атопикам детям и так далее. Поэтому все супер. То же самое и Гринли. Так, дальше еще из серии дома у меня вот такие два кондиционера. Одни из любимых, оно вот это для разнообразия, беру больше люблю, ультракондиционер «Бальзам» для белья, он 0+, у нас с вами, и он делает очень мягким белье по сравнению со всеми другими кондиционерами faberlic Артикул 118.56, здесь легкая цветочная душка, немножечко аромат зеленого чая, такой приятный, свеженький, цветочный, классный. А здесь я даже не могу описать, вроде как и цветочная, но что-то есть вот еще. 118.57, еще странная душка кондиционера, но на белье нам мне нравится, а вот из флакона как-то так не очень. Так, дальше у нас с вами появились всеми любимые тряпочки Фаберлик. Вот эти. Я взяла две в запас, пока они есть, а то их сейчас все опять разгребут, разберут. 910,075. Мне очень нравится этими тряпочками убираться, мыть посуду, чистить ванну, что-то очищать. Вот они, прям хорошо, вот эта вот сторона вторая прям Очень хорошо для этого подходит А их можно стирать в машинке Они прекрасно, изумительно стираются Вот эта сторона очень жесткая А вот эта обычная мягкая здесь микрофибра Внутри поролончик, судя по всему Тряпочки классные, очень многофункциональные Очень удобные так, дальше я опять взяла тот же микс красок, тоже краски взяла по купону, без купона маленький балл за них, а по купону большой, а цена практически не отличается. Салонки Kia 10.15, артикул 82.76 и Faberlic эксперт Color 8.1, артикул 180.43. В прошлый раз мы с вами красились, кто ролик не смотрел, можете поискать серии дом. Еще взяла мыло для кухни а, сладкий апельсин. Давно не брала. Если честно, аж прям по этому аромату соскучилась. 302 04. Мыло классное. Может слегка подсушивать, правда, ручки. а действительно, апельсинчик действительно сладкий, действительно классный. Не сильно бьющий в нос аромат. А, запахи у меня устраняет идеально. Из доски, а, если режешь там чеснок, рыбу и так далее, из посуды. Вообще великолепно. Можно, кстати, использовать как средство для мытья посуды. Тоже подходит отлично. Так, дальше по а, распродаже по срокам годности. У нас на центральном складе была вот такая маска. За полную цену я, конечно, не взяла. Мне такой баночки хватает на три применения. Это витамин В3. Мы с вами их все тестировали. Артикул 0042. 93 рубля она была по распродаже. Это, кстати, хорошо, что эта масочка, потому что она мне очень понравилась по эффекту, но ее жутко неудобно наносить. Она как такая слегка охлаждающая, выравнивающая, классная. Она супер-супер гелевая. У нас есть здесь ложечка но ей тоже неудобно пользоваться совершенно, потому что гель он такой, знаете, кусками. Он кусками, он кусками отваливается и на лицо нанести очень тяжело только руками, распределив предварительно этот гель по рукам. Вот у меня так. Да? Но эффект нравится, поэтому за 93 рубля, конечно, покупку повторила и буду с удовольствием пользоваться. Из детской серии взяла один плюс подмывашку, умывашку, пену для ванны, мне очень нравится. Артикул 2792, будем брать, планируем только один плюс, потому что лучше пенится. У нас они расход бешеные вообще, все ими пользуются, как подмашками, как пеной для ванны, поэтому всегда должны быть в запасе и в наличии. Взяла сыворотку Реноваш, девчонки тоже по купону, 200 чем-то рублей она мне обошлась. А, Артикул 0785. Вы у меня давно очень просите отзыв на серию Реноваш, но мне как-то рановато еще, она используется 50 плюс, если я не ошибаюсь, на упаковке не вижу. А, да, как-то рановато еще. Наносите 2-3-4 капли сыворотки утром вечером на кожу лица, шеи, декольта, 1-2 капли, 3 можно добавлять, нищина, даже в крем обогащать. А, не пробовала никогда эту серию, поэтому решила по купончику взять. Сыворотки все заканчивались. Стеклянный флакончик, пипеточка удобная. Такая жиденькая сыворотка, не текучая, не грамма. Но какая-то маслянистая. Кто пробовал, пишите. Свое вот, одушка еле уловимая, приятная, косметическая. И сразу чувствую увлажненную кожа, потому что руки жутко сухие. Даже крем вот сейчас перед съемкой не нанесла. Прям убиралась. А руки очень сухие, прям чувствую увлажнение хорошее. Буду пользоваться очень интересно. Вообще, эту линейку многие хвалят. Поэтому да. Так, девчонки, взяла парфюм. Свет, я взяла парфюм Фоберлик. Тоже по купону за 200 чем-то рублей он мне обошелся в Story. Это один из интересных парфюмов, которому уделяют мало внимания Фаберлик, но он очень интересный. Сейчас расскажу. 33,26. Мне давно-давно девочка заказывала этот парфюм знакомая, и я на ней его услышала, он мне так понравился. Здесь 30 мл, это малышка, он нереально круто шлейфит. Он вообще не стойкий, вообще. Но тот еле уловимый отголосок, который после себя оставляет аромат, он очень вкусный. Мне понравился. Я решила повторить себе в коллекцию вот эту малышку взять. Мне кажется, я ее быстро испшикую. Давайте потестируем, Потому что это было давно, но я помню, вот, что так круто он на ней шлейфил. Ой, да, классный аромат. Классный аромат, причем с первых нот он кажется таким вот бабушкиным, старым, древним, интересным. Но вот из старины какой-то аромат, много таких фаберлик. Но потом он начинает раскрываться сладкими нотками, фруктовыми нотками, даже где-то ландышем, даже где-то ландышем, да. И он вот, вот первые ноты вообще не заходит, а буквально вот через минуту, через две начинается интересная очень история. Он очень вкусненький, он очень вкусненький с учетом того, что он не приторный, интересный. Советую уделить внимание этой серии, потому что они довольно бюджетные, бывают часто на скидках. Но как-то вот на, мимо них все всегда проходят и не обращают внимания. Раскрывается аромат очень классно. Вот действительно. Один из немногих ароматов, которые я тоже люблю в Дальше по купону взяла носки. Две пары. Тоже лишь бы израсходовать купон, знаете. Так, артикул 820-446. Носки женские, обычные наверное, черные носки. Две пары здесь их четыре носочка, совсем смешная цена там вышла 100 рублей где-то я не помню даже, Прям вот очень смешная, они достаточно длинные обычно эластичные носочки, с учетом того, что 40 ден, они такие весьма плотненькие, пригодятся, знаете, пригодятся за такую смешную цену две пары, всегда здорово. Дальше взяла без купона гномов, купона не возьмешь, взяла гномика в свою коллекцию, у меня есть уже гномик в розовой шапочке, их, кстати, мало, почему-то осталось, скорее всего, их больше не будет. Этот в артикуле 910-200 двести 77. Информация, кому интересно, можете на паузу нажать, почитать. Мне нравятся эти гномы, они красивые, они подходят мне под интерьер, что самое главное. Пошел немножко. Я планирую его поставить в коридор на свой новый стеллаж. Там уже стоит другой гномик и будет смотреться очень красиво, очень здорово. Они выполнены крайне э, аккуратно, добротно, хотя нет. Вот видите, этот недобротный слегка торчит клей. Во всем остальном здорово. Мне нравится мимишность, мягкая вот эта трикотажная ткань. И сама задумка классная. В общем, здорово. Ножки твердые. А здесь должна быть, да, проволока, что, которая держит шапку в форме. В прошлом тоже так гномики. То есть есть такая толстая проволока, которая у нас заканчивается, наверное, где заканчивается шапка. Вот Берлик берликом Гринли. Очень красивый, симпатичный, как а, декор интерьера. Да? Так, поехали дальше. Дальше взяла опять в запас свои любимые салфетки. Сегодня опять ролик про них снимала. С кожзама очищали ими ручку. В Дзене есть ролик. Очень хорошо очищают пятна, поэтому люблю их. 308.04. Особенно свежие, прям изумительные. Так, взяла полотенчики Была тоже очень смешная цена при покупке двух что Два полотенца 200 с чем-то рублей, девчонки Ну вообще ни о чем 910, 291 артикул Они абсолютно одинаковые и тоже подходят мне по цвету на кухню У меня там только такого цвета тряпочки Только такого цвета полотенца Поэтому взяла обновить Цвет аквамарин, полотенце для рук Эти полотенца гораздо хуже, чем те, которые были в faberlic раньше вот здесь такая волна, видите, и где-то здесь было faberlic Home. если я не ошибаюсь. Только что видела этикетку на полотенце, вот, уже не вижу, да. Они гораздо тоньше, раза в три, чем были раньше полотенца Фаберлик. Но, тем не менее, они достаточно мягкие. Поэтому почему бы нет? Они стали очень тонкие. Вот у меня есть из прошлой коллекции. Полотенца вообще не сравнить. Но они очень мягкие. Поэтому прощаю им их тонкость. Так, что взяла из декоративки? Девчонки, из декоративки взяла две туши тоже по купонам. Потому что без купона Балли бал был за тушь, мою любимую а с купоном большой. От сна не отличалась практически тоже. 53,72 Это first класс коричневая, которая всегда у меня на ресницах, которую я обожаю, которая делает эффект накладных ресниц, эффект вау и так далее. Поэтому вот прям... У меня уже одна в холодильнике лежит Эти тоже две положу так, что взяла еще? Тоже все по купонам. Beauty Lab, укрепляющая маска пачка для кожи век. Я никогда не пробовала, поэтому решила взять. 1089 артикул. Будем с вами пробовать. Обязательно расскажу, что почем. Так, еще тоже по купону взяла крем для рук. Как раз сейчас ручки помазала, распаковала. Восстанавливающий. Он неплох. Он нравится мне по уходовым свойствам. Достаточно такой питательный, густой, беленький. И силикончиков здесь много, судя по всему. Потому что ручки прям такие сначала силиконистые, силиконистые. Ему нужно дать время чтобы впитаться, но я такие продукты люблю, я не люблю легкие кремы для рук, потому что они мне ничего не спасают, смысла в них не вижу, да. Я люблю такие плотненькие, вот он относится к ним сейчас, ручки такие силиконистые, силиконистые. Так, помада, девочки, взяла красную помаду себе. Что-то у меня все красные помады куда-то подевались. Это у нас с вами Вельвет Кис. Да, Вельвет Кис, одна из любимых моих помад Фаберлик, где артикул. 405 по текстуре Вельвет Кис именно. Она матовая, она бархатистая, у нее бархатистый финиш, она не сушит мне губки. Все отлично в этом плане, все замечательно, поэтому очень люблю вот именно Вельвет Кис. Так, вот такой вот цвет. Смотрите, какое красивое исполнение, да, дизайну помадки. Я люблю иногда красненькой помадкой побаловаться. Она такая не красно-рыжая, а красно-ягодная. Но ну, камера вам делает ее немножко рыжее. Она э, в ягодный немножко цвет уходит. Такая вот с розовым подтоном. А вам она ее делает какой-то коралловый. Небольшое отличие есть. Слегка розовинка присутствует здесь, нежели вам э, показывают фото. Причем вот сводч, он такой, как цвет стика. А когда наносишь на кожу, присутствует легкая розовинка. Посмотрим, буду наносить, вам обязательно покажу. Так, что у нас дальше еще? Дальше девчонки тоже по купону взяла э, ремувер Гель для удаления кутикулы с маслом артикул 148 99 очень интересно когда он появился я не пробовала но сейчас планирую сама снять гель-лака походить немножко без него и делать маникюр себе сама поэтому решила потестить тоже обязательно отзыв вам оставлю так и последнее в отдельном фактически прям это соль соль датская моя любимая подкопченная, она не сильно дает привкус к копчености нежели такой вот Пикантности. Мне очень нравится, я уже говорил даже яичницу с них кушать и так далее. Артикул 161.45, она не сильно соленая, но придает такой пикантный интересный вкус продуктам. Люблю добавлять и в мясо, и в картошку. Вот запечатали, так запечатали, да. Здесь нам нужно потом проколоть будет вот эту дырочку и много-много вот таких вот отверстий, каким больше нравится, какой подходит тема, грубо говоря, пользуемся. Так, по-моему, все, да, все, мои хорошие, завал тут такой на столе образовался. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.